Как возрадовался мое сердце, когда сказали «Пойдем в Дом Господень». Дорогие братья и сестры, знаете, это есть э, привилегия, что мы имеем, что мы можем прийти собраться, поклониться нашему Богу, прославить Его святое имя в песнопение, в молитве, и да будет имя Бога прославлено в этом, что Он дает нам эту возможность, Он открыл эту, эту, эту, эту, эту дверь спасения для каждого из нас». Сегодня вкратце я бы хотел, открывая служение наше, поговорить о завете с нашим Богом. И знаете, завет — это... Это как бы а, а, обязательство или как бы связь, которую мы имеем с кем-то, да. А, это как договор, который мы подписываем, как здесь на земле в бизнесе, кто занимается, а, в, а, то, то есть они понимают, что такое договор. И сама ответственность договора, в чем она заключается, она описывается в этом договоре а, позиции две стороны, которые, имеет, а, которые договариваются. И э, в таком случае, это, это как завет, который они э, вместе скрепляются, она либо росписью, если посмотреть в древнее время, то есть эти заветы, они скри были скреплены с кровью. И э, мы замечаем это даже в Священном Писании, древние эти правители, они заключали завет с кровью. И никакой завет не, не, не скреплялся без крови, он только был с кровью. И сходя с этой мысли, я хочу познакомить нас, или э, э, наше наш внимание привлечь к тому, как в Писании этот завет от начала, как Бог хотел иметь завет с человеком, даже от создания мира, как Он имел этот завет с Адамом и так далее. И, но я бы хотел вкратце взять пример здесь, это будет за Авраама. Мы видим здесь в Бытие, 12 главе, здесь Он говорит и сказал, «Господи Аврааму, пойди из земли Твоей из родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословляться в Тебе все племена земные». Мы видим здесь, что в этом... Э, в начальном завете с Авраамом Бог ему говорит и дает ему определенное обетование. И Авраам не останавливается там. Это ему Бог сказал. Это одна сторона завета. Вторая сторона завета, чтобы закрепить этот завет, остается в ответственности Аврааму. И мы видим здесь в седьмом стихе, в этой же главе здесь говорит, «И явился Господь Аврааму и сказал, «По Томсу Твоему отдам я землю сию». «И создал Он там жертвене Господу, который явился Ему». Мы видим, здесь закрепляется этот завет жертвою. И мы видим, жертва, естественно, она связана с пролитой крови ангца. И мы видим здесь, что Он создал жертву. Он закрепил этот завет с Богом, мы видим, в протяжении его жизни действительно Бог его благословил, потому что он был верным этому завету. Даже пришел время, когда Бог его испытал, насколько верный он тому завету, который они имели между собой. И мы видим, дальше Бог он не останавливается там. Он хочет иметь завет с Израилем, который, то, то потомство, которое, благо, которое Бог Аврааму обещал. Мы видим здесь, что Господь, Он хочет закрепить завет с Моисеем и Израильским народом, когда они вышли из земли египетской. И здесь в Исходе, в 24, исход, 24 глава, здесь мы видим, и Моисею сказал Он: Зайди к Господу, Ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старечников Израилев, и поклонитесь, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, и они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И предал Моисей, и пересказал народу все слова Госп... Господние и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали все, что сказал Господь, сделаем». И мы видим здесь, что Бог обращается израильскому народу и говорит в других словах, «Я хочу иметь завет с вами. Я вам даю закон, я хочу вам дать правила». И они соглашаются этим. И дальше написал, и написал Моисей все слова Господни, и встал рано поутру, поставил под горою жертвенник, и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. Мы видим здесь опять заключается завет с Богом посредство действия, которые требуется пролития крови. И мы видим здесь, что Бог в протяжении истории, кто знает Библию, в протяжении истории мы видим, израильский народ, он многократно не, не, не был верным этим заповедям или э, тем заветам, которые они имели с Богом. Мы видим, что этот завет, он многократно был, как бы, э, пренебрегали израильский народ. Но Бог обращается к Иеремии, пророке Иеремии, и говорит здесь слова, которые а, дали будущее не только израильскому народу, но и всем народам на земле. И здесь Он в Еремии говорит через Иеремию в 31 главе, в 31 стихе, здесь такие слова Бог говорит через Иеремию к израильскому народу. «Вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Юда Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял я их из рук, из рук, за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я остался в союзе с ним, говорит Господь». Знаете, здесь Бог обращается и говорит «I was constant». Я, я, я не сдвинулся с того завета. Ничего не изменилось с моей точки зрения. Но, к сожалению, израильский народ, они не до конца исполнили тот завет, который они имели с Богом. И мы видим здесь, он сказал «Я им дам новый завет». И в 33 стихе говорит «Но вот завет, который я заключу с домом Израиля». После тех говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и в сердцах их, напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Именно этот завет сегодня Господь хочет иметь, скажем, из нас лично. Не зависит, если кто-то может, я знаю не все, но особенно те, которые имели, выросли в христианской семье. То есть этот, они думают, что переходит, но нет, Господь хочет лично с каждым иметь завет, тот, кто пришел с мира. Бог хочет чтобы с каждым иметь этот завет, чтобы они не нарушали, но чтобы он постоянно был верным к этому. И здесь говорит Господь, и я заключу с Дом израиля вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах и напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом. Насколько это важно, насколько это цена что в других словах Бог говорит, я уберу это каменное сердце, я поставлю им плотяное, то, которые смогут воспринять Дух мой, те, которые смогут радоваться в Духе Господнем. И мы имеем этот Новый Завет посредством Иисуса Христа. Он пролил кровь свою за нас. Он дал эту жертву, и в Матвее написано, а, такие слова я хочу прочесть в 26, 26 главе и 28 стихе. Ибо сей кровь моя Нового Завета за многих изливаема на прощение грехов. И вот это есть то новое, это кровь Иисуса Христа, это есть то Новый Завет который Он излил для того, чтобы мы получили прощение, для того, чтобы мы могли обновиться, потому что кровь, она много, много значила, она параллельно значит с очищением. И когда происходила жертва, если мы, как мы слышали, читаем было в Старом Завете, когда Завет был обновлен, то была пролита кровь. И эта кровь она очищала. Она окроплялась э, таким растением и сопом. брала, смокалась в кровь. Естественно, она была свежая кровь, потому что кровь сворачивается. Она была свежая кровь в тот момент и окропляла э, всех. Она окропляла жертвенников, она окропляла народ, когда они... Э, там мы читаем в Исходе. Они окроплялись для освящения и очищения. И когда вот это пролитие крови происходит, и Новый Завет он а, совершается с личностью, человека, тогда мы видим, что мы имеем причастие с ним, и Дух Божий, он наполняет нас. И как написано, этот закон напишу в сердцах их, и он будет там. И а, в, в итоге я бы хотел прочесть еще одно место, чтобы прийти а, в заключение всего этого. А, здесь в Евреям написано в 9 главе, здесь такие слова, о, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя, не много Богу, очистить а совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатая Нового Завета, дабы следствие смерти Его, бывшие для искупления от преступления, сделанные в, э, в первом завете призваны к вечному, вечному наследию получиши обетование и мы видим здесь что он здесь говорит более кровь которая духом святым принес себя непорочного бога вот тот, тот агнец который был без пятна и порока и он очистит нашу совесть от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Это и есть тот завет, который призывает Господь нас. Эта кровь уже была пролита. Остается вторая часть, чтобы заключить этот завет. Этот завет остается это нам, чтобы заключить. Прийти к Богу, очистить себя и примириться с Богом, потому что это, это есть вся цель, почему Бог провел крови Иисуса Христа на кресте для каждого из нас. И сегодня Бог призывает, да, может, мы обед когда-то давали Богу, но мы порой, мы все люди, мы нарушаем, там или деть, мы спотыкаемся. И Бог, он видит, он становится, он не движется с той, с той позиции, в которой он согласился, но мы порой двигаемся дальше, или мы нарушаем этот завет. И я сегодня в этом служении призываю каждого из нас, чтобы мы... Обновили этот завет с Богом, чтобы мы обновили этот завет и приходили к Богу с примирением. Да прославится Бог в нашей жизни. Сейчас мы еще один псалом споем. Братья и сестры, если после пения кто-то имеет свидетельство или пожелает что-то поделиться, будьте, будьте добры, скажите.